Добрый день О. своим партнерам компании «Менеджмент Пипл». Добрый день, дорогие друзья и единомышленники. Мы рады приветствовать вас а? сегодня на вашем э, собрании, на вашем седьмом форуме, на котором вы собрались для того, чтобы поделиться какими-то своими успехами, достижениями, возможно, поставить новые цели и задачи для дальнейшего сотрудничества. Мы рады этому плодотворному сотрудничеству, сотрудничеству э, продвижения науки и производства. И уже по сложительности традиции я хочу передать слово нашему большому другу, профессору биофизики, президенту Международной Академии Биофизики Безопасности Жизни Человека имени Чижевского Виктору Михайловичу Инюшину. Виктор Михайлович? Да, я готов. Пожалуйста. Скажите пару слов для партнеров компании «Мейджор» на их седьмом форуме, который проходит в городе Москва. Я тоже приветствую от имени Академии Международной биофизики, Безопасности Жизни Человека, которая уже функционирует около 10 лет, 15 даже, можно сказать, лет на территории Казахстана, и которая, так сказать, дала импульс для развития совершенно новых направлений в области оздоровления человечества человека и человеческих а, сказать, потоков, которые создаются в процессе социального развития человечества. То есть мы находимся на очень важных так сказать, на важных фрагментах тех направлений, которые, были когда-то совершенно лишены какого-либо научного обоснования. Наука тебе сказала, да, биотилика, что здесь есть новые совершенно возможности для оздоровления как человека, больших групп людей то есть человеческие группы людей объединены какими-то общими социальными биологическими связями так и для экосреды то есть то что мы называем экологией но это экосреда которая базируется на памяти воды об этом мы не знали и вот биофизика, которая развивается здесь, в Казахстане, уже в течение длительного времени, и которая получила признание и в Москве, и в других странах мира, сейчас она сумела сказать, что давайте вместе будем осуществлять программу оздоровления как человека как э, субъекта, так и групп больших людей, так даже социальные группы людей. С одной стороны, и в то же время всегда думать об экосайде. Экосайда должна э, тоже преобразовываться, трансформироваться. Я очень рад, что именно Imagine People был инициатором тех работ, научных, которые мы выполняли совместно со многими так сказать, э, компаниями в, это, в этом плане, которые занимаются наукой. Речь идет о создании совершенно принципиально новых путей оздоровления среды. Вот я очень так сказать, доволен, что э, такие компоненты созданы. Речь идет, допустим, о оздоровлении человеческого тела, о оздоровлении той плазменной структуры, которая существует вокруг человека и между людьми, которая занимает огромное пространство и которая сейчас подвержена сильнейшему разрушительному действию со стороны техногенной цивилизации. Речь идет и о сотовых телефонах, речь идет о локационных всяких установках, речь идет о космической и так называемой геотезической компоненте природной, которая тоже влияет на здоровье человека и на стабильность среды. Все это удалось в какой-то степени значительно улучшить ситуацию то есть уменьшить это влияние вредных негативных факторов и провести процесс стабилизации процесс который очень важен сейчас для будущего развития человечества и поэтому еще раз говорю давайте те кто работает в компании Imagine. People, кто активно участвует во всех ее сказать, мероприятиях, которые направлены только в одно – в улучшение здоровья людей, в том числе и плазменного здоровья, которое очень долго вообще было вне так сказать, зрения как науки, так и тех людей, которые занимались различными видами деятельности, связанной с психикой. И в результате мы отстали от этого дела, то есть негатив был большой, и сейчас мы это нарастали. Та продукция, которая сейчас начинает производиться в Imagine People, то есть речь идет о мощных всяких средствах, развитие шампунях и других, компонентов, компонентах, которые имеют и патентные, возможности большие. А биофизика в данном случае патентно наука, она уже дала... В стране более 150 патентов, в том числе из стран США, Канады, Германии, Австралии и многих других стран, которые показывают, какой высокий уровень научных работ сделан за эти годы. И мы надеемся, что сейчас, вот здесь, на форуме, мы сказать, еще раз обсудим, Будущее развитие э, нашей, с одной стороны, науки, биотизики, и с другой стороны, мы покажем, э, что есть огромные возможности улучшения качества экосреды, а это значит и улучшение качества здоровья больших масс людей, которые подвергались не раз очень сильным негативным действиям, как техногенной, то есть человеческой среды, как мы ее называем, энтропийной, так и да, природной среды, которые тоже иногда обрушивает на нашу Землю страшные всякие э, хаотические э, импульсы, которые разрушают и наше здоровье. Поэтому мы должны объединиться, мы должны сотрудничать активно и тем самым добиться тех позитивных результатов, которые мы уже добились, но эти результаты должны быть умножены во много раз. Спасибо. Спасибо, ага. за такие теплые слова, за, за для всей компании Major People. Вот Действительно, очень такое тесное и плодотворное сотрудничество. И могу добавить только одно и пожелать вам всем э, удачи, Терпение, потому что на самом деле труд у вас нелегкий, <смех> но в то же время очень правильный. Эээ... Успехов вам и достижения все новых и новых целей. Всех вам благ. Спасибо огромное, Виктор Михайловичу. И на самом деле я, сколько речей его слышал, это самое, так, знаете, как модное слово «зашла», да. Зашла речь. Очень хорошо. И показывает большие-большие перспективы. Вот. Ну что, друзья? Вы думаете, все? Да. Yeah. Татьяна Войнцева ничего не будет говорить по поводу новой линейки? Или мы это отложим на потом? Наверное. да? Потому что время очень мало, да. очень мало. Но я предоставлю Тане еще одно слово, потому что вечер не заканчивается. да? На новинках еще одна новинка. Друзья мои, есть у нас фотография? Да? Можно вывести на экранчик ее? А, вот этот уникальный продукт, который он нам не показывал. Или она еще где-то у нас там доделывается. Нет. Что это? То есть, это, друзья мои, бомба, но безопасная, а кто знает, да смотрите, что такое, Full Matrix написано, а что-то, как вы думаете там, что такое, у кого есть какие-то догадки? Полная матрица, матрица перезагрузка, матрица жизни, нравится название вообще продукта? Full, полная, то есть полная матрица, то есть Давайте я вам чуть-чуть расскажу, об этом будет, естественно, информация и на сайте, и еще много очень статей, потому что этот продукт имеет колоссальную-колоссальную научную базу. Этот продукт не относится к Виктору Михайловичу Инюшу, но никаким образом вообще. То есть это биофуллерен. Кто знает такое слово «фуллерен»? Это нанотехнологии, это лантропная модификация углерода, которая была открыта двумя учеными, за которые в 85 году, которые получили две Нобелевские премии за открытие фуллерена. То есть, опять же, я сейчас не буду говорить и не буду умничать, я подскажу очень важные вещи, да, что это такое. То есть он применялся в огромном количестве в разных спектрах нашей жизни, то есть везде имел колоссальный успех, но... Самые главные надежды при его открытии, когда были вручены Нобелевские премии, были у медицины. То есть это фуллерен является самым наилучшим транспортером. То есть в него это как цифлерен C60, это как футбольный шарик, только на уровне э, нанометров величины, на который можно загрузить все, что угодно, и он доставит это туда, куда нужно в нашем организме. То есть и я читал, когда я занимался в 2006-2010 годами э, нанотехнологиями, я очень хорошо знает, знал это название и цифлерен C60. То есть и говорил об этом огромному количеству людей. Но ну, когда ко мне обратились из Санкт-Петербурга и сказали, что «Вячеслав, мои достаточно близкие знакомые, я знаю, что у тебя бизнес с водой, и тебе будет интересно очень встретиться с нашими учеными», я говорю, «А что это такое? Ну вот, есть фуллерен, вода, я говорю, такого не может быть, потому что мы фуллерен добавляли в двигатели автомобиля, для меня это было какой-то нонсенс, да? Ну давай я тебе скину». Ссылочку-то почитай, потому что это ну, достаточно заслуживает твоего внимания. То есть я эту ссылочку не открывал месяц, не знаю, по каким причинам. Ну, специально не открывал э -э, письмо, чтобы не забыть, да? Вот. Но когда я его открыл и почитал, я понял, что я был большим дураком, что я не открывал это письмо Потерял целый месяц. Потерял месяц. Да? То есть... Там были огромное количество статей, когда уже фольерен С-60 применяется именно ну, в медицине, но не как лекарство. То есть одно из свойств этого фольерена, которое заслуживает, чтобы он был у нас в компании, что он в сотни раз превышает самые мощные антиоксиданты из существующих в мире. Это что-то... сотни раз... Вот вы можете это представить? В сотни раз. Клинические исследования французских лаборатории, которые, естественно, все на мышках, на крысках, да? Ну, хочу вам просто сказать, потому что я был связан с наукой, с разных сторон, да, и очень много знаю, как они общаются и на чем делают, как бы, акценты и что для них является, скажем так, впечатляющим. То есть, если у лаборатории какой-то там продукт продлевает мышки, там, допустим, жизни на 25-30%, если 40%, то это все, это фантастика, то это начинается серьезнейшая работа и внедрение, внедрение, внедрение. Биофулерен Power Full Matrix, продлевая жизнь крыс-мышлен на 95%. Это не передать. Ребят, мы еще на самом деле и я, и мы с вами не до конца понимаем, что мы получили в руки. Что мы получили в руки, то, что мы имеем. Я думаю, сейчас, когда мы будем это изучать, мы будем начнем с этим работать. Эмоции и открытий будет и, ну, просто несметное количество, да? То есть, поэтому за этим большое будущее. Будет линейка на этом продукте. И поверьте мне, через скором, скором, скором будущем будет такая же линейка, которую вы увидели сегодня, да, на основании. Full То есть мы полностью выходим на рынок с ноу-хау. Вот на сегодняшний день э, биофуллерен, у нас в чем софишка? Фу у нас водорастворимая формула, это капельки, это капельки, это привычные нам капельки. Да? Вот. Но на сегодняшний день в Америке бум, в прямом смысле слова бум, когда вот, вот фуллерен даже в порошке э, растворяет в оливковом масле, делают в капсулы. И баночка 30 капсулок Стоит 200 долларов И вот одна из Просто пример из одной из фирм Она продает в месяц только на территории Америки 100 тысяч таких баночек А у нас Биорастворимая формула То есть у нас проникновение В каждую клеточку В каждую клеточку Поэтому потенциал этого продукта Огромен То есть это ни в коем случае Друзья, не конкурент нашей водички то есть когда вы кто наблюдал за моим инстаграмом да то есть вы видели то что как я делаю свой коктейль который пью каждый божий день и многие ну скажем так делают то же самое это waterfall life абсолютная энергия пару-тройку пшиков и секретный элемент интуида и секретный oh, элемент да. и вот это дает колоссальную как будто вот этот, понимаете, как будто все то, что э, Waterfly, Absolute Energy, Intuit, он попадает вот в этот транспортер, этот транспортер несет туда, куда нужно, с такой скоростью, то что мои результаты, вот даже вот просто в зале, они превзошли все ожидания. То есть я уже поэкспериментировал, я уже под язык закапывал, в нос закапывал, прет так, ребята, что.. Вот. Но экспериментировать не нужно. сами вот, да. будете потом э, пробовать, получать результаты. То есть информация, естественно, будет. Но об этом я не мог не сказать. Да? Вот. Поэтому, друзья мои, сегодня была все такая маленькая презентация. А, ну, сейчас скажу такую вещь, все для некоторых вещи. людей очень радостную, но для некоторых не радостную. А, лидерский совет получит по одному флакону. Угу. Да. Подопытные, подопытные. Мышки, мышки подопытные. Мы согласны. Вот. Но а, поступит в продажу, то есть заказать этот продукт будет не раньше 1 января 2020. А вот. Что я еще хотел сказать? Вроде бы все проговорил. Все сказал, нет? Да. Нет. Что? 1 января, ну не знаю. Если откроете, значит будет работать. Вот. Мы будем делать все возможное для того, чтобы все успеть. Хотя мы ну, так делаем. Ну, цена абсолютно энергии одинаковая. Про Вот я говорил, про дешевили. Вот, ребят. Смотрите, на сегодняшний день, на сегодняшний, на данный момент дипломы какие-то валяются. это такое? А, лежат, да. не валяются? Да. Хорошо. Да, там все валяется. Стоять. Стоять. Вот. Мы перевыполнили план сегодня, как минимум, на, на дофига. Да. Да? Угу. Поэтому будем заканчивать. Но у нас еще осталось время, как я сказал, друзья, те, кто хотят приобрести новинки которые вы не получили в подарке, на втором этаже, где э, зона для фотографий, да, вот баннеры, там вы можете это все приобрести. И завтра в 10 часов встречаются те люди, которые имеют отношение к шоурумам. Да? С 11 до 2 часов это закрытый тренинг мой, то, то, только те попадают, кто квалифицировался, а для всех остальных мероприятие начнется сразу же после обеда. Первый день международного форума «Абсолютная энергия» номер семь. Закрыт! Хорошего вечера всем! Спасибо! А торт? Торт? Торт? Куда? Что ты делаешь с ртом? Потрясающая информация, потрясающая. И... Какой город? Россия. Стремитесь за несколько россиян. Да. Борисы? Да. Лучше потом не с Ларисой будет с... с... с... с...